Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на губе. Привет, дорогуша, у нас между прочим стопроцентное совпадение, но у меня для тебя еще один вопросик. Приветики, ух ты, стопроцентов. Окей, давай просто спрашивай. Как тебе мой петушочек, пойдет? Всем респект, братва, с вами родер 120 Гигабайт и You Destroy Yourself, и мы сегодня играем в игрушку, которая называется Need for Drink. Это такой своеобразный симулятор семейной драмы. Андрей, ты готов? Ой, блядь. Андрей готов. Это не будет обзором, это не будет каким-то даже летсплеем, это просто чистый угар, не будет куча мата, ибо этого требует ситуация. Ты, блядь, да заткнись уже, сука, а -а -а, где бухло? Блядь, бутылочки свои ищешь? Куда ты поныхало, бухло, ты сука фригидная? Ищешь свои бутылочки, блядь, да? Которые я тебе купила, блядь. Чё ты купила? Ты на мои бабки их купила, блядь. Я тут единственный рабочий человек, блядь. С кем ты работаешь, ты, блядь, бомж? Оссенизатор это тоже а а работает, Ч ты выёбываешься? Неудачник. Я нахрен хату нам снял, что значит неудачник, бомж? Полетели твои бутылочки, блядь. Полетели будут Ой, девочки, да развлекайся, пожалуйста. Бля. Ты все равно все не найдешь, ты прошманул подзаборная. Ты <с Piketty> думаешь, я тут время, что ли, трачу? Я <сыпают> тоже бухаю уже как царь, <сип> блин, Пока ты там uh, рыскаешь в поисках заначек, <сипят> мой. блядь. Ой, блять. Ой ты, ты представлял открянь, <сипят> а, от а? Вот алкаш ебаный. Значит, алкаш у меня просто жизнь тяжелая, работа выйдет ты меня поймешь. Детская комната, где а где ребенок? Ты? ты опять ребенка в саду что ли забыла? Ты, блин, прошмандовка безмозглая. Опаньки бухгалтерий, а а Ой, разрушают. да развивай, блядь, это на черный день. У меня сейчас этих заначек я а, кстати, бутылок, Да я могу и больше выпить, блядь. Понял, его ебок. Че понял? Я знаешь, понял? Я понял, что я сейчас ножусь как следует. И отпизжу тебя, тут и совсем от рук отбилась, мразь вонючий мудак с отцом так с вами разговаривать будешь шмандовка так я побежал я знаю где ты прячешься все это не найдешь я вот нормально тут поджираю надо похавать закусить то тоже нужно отлично да пошла ты! Ты что Смотри, творишь? Полетела, что полетела, ты что, что, что платил за них или What что? Что а? неудачник ты за этого неудачника замуж вышла? Чем ты думала? Курица, а отдохнуть человеку не дает. Главный себя возомнило, блядь. Конечно, блядь, главное. Главное, ты у нас только по отсусам была там блюда, у себя блюда, в городке, пока блюда, я тебя в нормальное место не привез. И теперь никакой благодарности. А теперь после работы Сейчас даже отдохнуть мне делаешь... не, не даешь куда ты бухло поныкала, мразь. А вот оно, блядь, разбивается, бухло <свистит> Блин, говорила мне мамаша, не женись на этой бессердечной мразе. Это я бессердечная мразь. Не это ты. Это я бессердечная мразь. Ты посмотри на себя в зеркало, алкашняги, Блядь, Для мужика внешность не <свистит> главное. <свистит> абсент, сука. И бальзам твой тоже полетел. И Джек Дэниел твой. Тоже ты, сука, я сейчас нажрусь, блядь, Ё, блядь как следует а? а потом заставлю да, тебя бай. за это платить Потому Чуды, что бежит. это, между прочим, не бесплатно Тебе-то, конечно, не Блин. знать, блядь, как деньги зарабатывать, блядь Ты только очком своим умела зарабатывать, пока я тебя не подобрал Недовитая дрянь твоя полетела, блядь дрянь, единственная в этом доме, это ты Которая отравляет мне жизнь уже на протяжении последних 20, блядь, сколько там тебе а -а. лет Я не помню так так так так да, я да знаю, да ты кипер вот он полетел в лечебный шнапс, да вот он полетел в растворитель, ёб ты, ты пьёшь растворитель? Да, да ты пьешь. с собой поживи, я готов пить все что угодно, лишь бы забыться о а жизни такой непростой, так, это моё бухло, отвали, отвали моё бухло, блядь. Это твои бутылочки тут, сука? Да, а вот Опенги виден. и все готово. Ты Кто еще тут себя найдет? так говорил мне еще мой батя, да, который понимал, что Опа, в жизни блядь. нужно мужику, блядь. Вот про так, про куда ты все, все поныкала, буй. Давай признавайся, слушай, а то твои подруги в жизни больше к нам в а хату все, не придут, да, блядь. Эй, милый, что, милый? Давай мне наливай, ты мразь. Допить, попить, попить хочется, да хочешь? Да давай же, и поебемся, Дорогой. как раньше, блядь. Ой, хорошо, сейчас я посмотрю. Да что ты посмотришь, что весь рок-н-ролл уже проебало, он. Иди носок сок понюхай, давай здесь валяется какой-то вонючий. Я не такой нюхал. Ну в этом я не сомневаюсь. Я думаю, тебе прошлое чернее, чем моя жопа, блядь. Так, где бухло все? Куда ты все поныкала, Давай признавайся, пока я совсем не разозлился, блядь так тут хоть пожрать есть слава <связь> господи мужику нормально <связь> опаньки набухались Ты да где ты там набухался ты блять Я меня только старый хитрый я знаю где заначки у старого хитрого меня <связь> Так, тебя совсем куда... децил бутылок разбить, но ну, что за несправедливая жизнь? Иди отсюда, В смысле, Кириара в Май Хаус? Это My House, слышь ты, блядь, про шмандовка, ты совсем забыла, кто оформляет кредиты, епта. Все на меня кредиты, поэтому жизнь тяжелая. Смолдик, да с чего Смалдик? Тебе хватало раньше моего Смолдик, блядь. А теперь, блять, а теперь на выпендрис, конечно, я растянула, блядь. Будак жирный, блять. Мне кажется, ты просто мне завидуешь, потому что у тебя навязаны социальные стандарты, которые ограничивают тебе жизнь, и ты несчастлив, а я счастливый и свободный человек. Что, опа, бля, Америка и Европа, ёпти. Бля, тебе осталось один стаканчик разбить, бля, муха но тогда ты выиграешь битву, на не войну. Соседи, скиньте бухла, а тут у меня сучка озверевшая. Сейчас, блядь, сейчас ты она, она бухло бьет, за которое на, не платила. Ах ты грязная блядь. мразь. Но <смех> Ну ты помни битву, но не войну Так, ну давай, смена ролей Гоу Иди нахуй сука, бляйь, жирная Кто тут сука жирная? Блядь. На 2.5 кг пухой делал! Ты посмотри на своё пузо, а? алкаш! Да, иди нахуй. И хуя тебя сиськи, бляяь <смех> Да, да, да, сиськи есть, но не про твою честь, тебе в спортзал сходить, а не бухать какой спортзал, блядь? Да а любой спортзал ебан. тебе подойдет, любой спортзал, а Блин, то ты себе. только говно на работе выкачиваешь <говорит> и денег тебе а нихера да, не дают, блядь. Тоткнись ты, ты мне объясняешь, ты мне собрись, нужны деньги, я блять. тебе объясняю, мне деньги ты нужны блять. на новое тату, на новые ногти, Б мне нужны, нужны деньги, понимаешь, ты а ты ничь. блядь, твоя нахуй, над твои блядь. И что такое-то замечательное тату, тебе все нравилось, блядь. Да я на твое ебало смотрю, я алкоголиком, блядь, и стал, блять. алкоголик вот ты стал, он, потому что блядь, ты себя спасибо. в жизни реализовать не можешь, и на меня все валишь, а я не виноват, и должна теперь да все это поздравь, терпеть, блять. Сырок наполнен. ты сынье с пол жрешь, блять, Если бы не твои разбросные везде опа... вещи опа. было бы чистые, я, между прочим, нашла твою заначечку, ну, блять. Блять, тебя поздравляю. Блядь. Спасибо я за поздравление, ты бы лучше меня с днем рождения поздравлял, то подарков от тебя не видать, все набухло, сливаешь уже. Выпил. Поняла, блядь? Ты не моешь, не а, моешь, сука, Я блядь. ничего не мой, как раз то, что ты факт все не. выпил, мне нечем вымыть, понимаешь, дом блядь даже, подрать, ты все блядь. пропил. Оп, опа, сивушка, блядь. Ну вот они твои радости жизни, сивушка, блядь, нахрен, выпил мне мою моющее я средство, блядь, нахрен. Тебе делами запринь надо запринь заниматься, себе похудеть надо, блядь. Тебе надо с... ну, к доктору блядь, сходить, шучку, простату помассировать. Слышь, Сервис! Слышь, блядь. я тебя а не слышу! Давай, ты. блин, уважение к женщине Где, проявляй! О, ты, блин, свинья! Вот она, моя, блядь, Пока там, между блядь, прочим, сами находится. трясущимися руками в поисках бегаешь, твоей бутылочки все же полетели. А я-то, блядь, у меня бутылочки в меня вливаются, пока ты там, сука, ебешься с кем-то, как всегда. Не будь я с кем-то ж не с того же ебаться, а твои бутылочки летят и летят. Мои бутылочки полетели мне в горло, вот она. Полетели блядь. ему в горло бутылочки. Вот не будет она. у тебя сегодня праздник, такой же алкаш, как с... отец свой, блядь. Заткнись, нахуй, я тебе объясняю, блядь. Ты своим языком заплетающимся ни черта объяснить не можешь. сожрал. Чего ты сожрал? <связь> собачий форум. Ну ты молодец, ты свинья, то что ты пес, блядь, пес смердящий, вот фричу фричу кто ты все, такой. блядь, слышишь? Так, Иди не нахуй. Этот Хватит бухать, ты можешь... Блять, дай пожрать. Все, что я можешь, только жрать и бухать, и срать, и спать, вот блять, вообще. Как баба, блять, а у меня какая-то сука досталась, блядь. Да я лучше, что а могло мне тебе достаться. Сука досталась, блядь. Говорил мне, блядь, мой друг, не женись на. Да твой друг просто такой Нет, же, блядь. алкаш ему нужен был собутыльник, а ты не понимаешь, все друзья твои не настоящие, да это, епитый... это все, Фальшивка, блядь. Да Они да с тобой только, мозг, блядь, чтобы бухать. Мне, блядь. Уйди отсюда, тебе ещё Да раз, уйду, блядь. давай, давай, ищи. Я там все же расхолошматило, блин. Попробуй ещё, найди, блядь. Попробуй там, найди что-нибудь. Да, да хуял, что ли, блядь? Я сейчас. Я сейчас записывать буду, все, что ты разбил. Ну конечно, чуть от тебя еще ждать, ты мелочный, жирный нес, алкоголик. Иди нахуй, ты че. Все, улетучивается, вот, улетучивается, твое хорошее настроение, ощущение праздники. Это все ради твоего блядь? блага, ты просто оценить Но... не можешь, что ты, ты видишь, тупой. Шкафу что, надо блять? тебя изолировать, чтоб ты к бутылке не прикладывался каждую да, секунду. Хуя, что, что? Алкаш, ты, ты добрый, все, все, все. После этой катки развод нахер. Все не буду распила? я с тобой больше жить, блин. Ты мне да, всю жизнь испоганил, вот споганил. Не годя, Глаза разусили, Мои глаза же мокрые от слез, я от тебя а уйду к косметил, соседу, который хоть зарабатывает О, что, нормально, блин. Он хочет содержать меня сможет. Блять, проститутка, блять. Не проститутка, а умная женщина. Я тут лету сожрал. Понимаешь, все хуёло, блядь. Конечно, у тебя все хуе, ты посмотри на себя, я не удивлена, если ты использован и ее сожрал, блин. Одна Нет. бутылочка а мне осталась, дорогуша, поставлю. чтобы поставить я тебя в... наконец на место, и ты понял, что женушка здесь главная. Сиухи в бассейне попил, пока ты эту И носок сожрал блядь. И носок можно жрать Да, Блядь. И стоп, блядь. Да, потому что ты совсем уже ёбнулся мозги, разложился от алкоголя, блядь. Где твоя бутылочка последняя? Давай, а блин. А ты не найдешь ее, а я ее выпил. А я да ее выпил. Если постараюсь, то найду, а блин. А где она? Блядь. Я найду все, что мне нужно, и ты поймешь, кто настоящая женщина давай, и кого давай, надо ты уважать. Ищи, ищи, ищи, ты наконец, девушки, Наконец, может быть, ищи. осознаешь свои ошибки. Ты ищет кусан, блядь, и Как я на свадьбе говорил, блядь. Ты чё, блядь, делаешь? На свадьбу не вспоминали, на при нажрался, на блядь. блядь и потом я тебя тащил на второй этаж, описал. и член твой пытался поднять, блять, безуспешно. Не, лучше не вспоминать нашу Я свадебную раз. ночь, это был кошмар. А, так, все, вот все, дорогуша, давай, ты отдыхаешь. А ты бидор, <laughs> Я все подружкам расскажу, как ты про просрал эту катку эпично. Подруги такие же проститутки, как и ты, блядь. Вот такая вот шизовая игрушка, братва. Большое спасибо, что посмотрели и извините за то, что было так много мата. Но, сами понимаете, подать это все надо было реалистично. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на канал YouTube. Ссылочка в описании. С вами был Мародер 120 Гигабайт. И до встречи в новых видео. Йоу!